Здравствуйте. Сегодня мы говорим о новой системе рюкзаков ABS Pride. Ну как бы новая. Не знаю для кого-то может не новая, для нас новая. Значит, у системы Pride есть две, как бы таких главных отличительных черты, которые ее характеризуют. Первая -э -э черта это сменность баллонной системы и рюкзака то есть в данной системе разделен рюкзак и баллоны а, лавинные то есть выглядит это вот так есть отдельно спина с лямками с системой активации а, подушек, сами подушки и вся система, собственно, активации баллона с воздухом. Она продается отдельно, вы ее покупаете. Она одного размера. Здесь все только связано вот с системой. Все. Соответственно, подбираете себе цвет, там, какой вам приятнее. Там, голубой, там, синий, какой есть. Все. И катайтесь как бы, будете всегда кататься с ней. Все у вас будет прекрасно и хорошо. Вот. И к ней покупаете сменные сменные сами рюкзаки то есть отсеки для хранения всякого инвентаря и вещей то есть они выглядят вот, собственно, вот так. То есть это как бы просто рюкзачок, у которого ну, здесь как бы ответная молния. И вот таким вот образом они стыкуются. Что это дает? Дает это на самом деле очень большой плюс, потому что те, кто катали ну, хоть раз с лавинными рюкзаками, но у которых есть, да, людей, точно знают одну проблему этих рюкзаков. Проблема заключается в том, что рюкзаки дорогие. И вы и постоянно нужно выбирать, что купить, большой рюкзак или маленький. А катаем-то мы постоянно по-разному. То есть сегодня мы просто катимся в, в, в легкую по легкому дай нам рюкзак 32 килограмма там литра не нужен нам нужно положить там маску шапочку варежки там лопату ищу вот а иногда например мы ходим в скитур куда-нибудь далеко и нам нужно положить туда все там и кошки и обвязку и альпинистское снаряжение и комуса и 22 рюкзака например ну никак не хватает вот и хочется 32 -й. и вот сидишь и думаешь как бы покупать новый рюкзак из литража ну как бы дорого вот кататься с маленьким ну как бы хорошо, но ничего не влезает. Кататься постоянно с большим тоже неудобно. Вот здесь все это решается, потому что вот это вот багажный отсек, но он стоит не так дорого, как баллонная часть. И вы можете, соответственно, купив одну спинку, менять к ней 22-й литраж, 32 литраж, там более маленький литраж. Там. То есть это уже как бы становится доступно без проблем. А, система теперь снабжается своим баллоном работает на своих баллонах здесь тоже АБС сделал изменения теперь система перепатрона находится не в ручке там не в специальной системе а прям сопряжена с баллоном Совмещена это единая целая система и хлопнув активировав баллон вы вынуждены менять всю систему ну то есть меняя баллон вы меняете все и перепатрона все ручка остается все остается все работает все баллон поменяли баллон так и остался одноразовый естественно наверное будет стоить теперь дороже хотя я не знаю и не будем пытаться Ничего придумают и второй прикол системы Pride заключается в наличии режима групповой работы. То есть в ручке, в ручке есть вот такая вот фигнючка, которая позволяет связать в единую систему 15 рюкзаков. Система работает так, что если вы с или рюкзаки вместе, то когда любой рюкзак активируется, активируются все остальные. Это удобно, когда, например, вы работаете с группой как гид, или там у вас в группе и с вами катаются какие-то друзья, которые очень опытные, которые вы не уверены, что они смогут вовремя активировать баллон. Тогда вы одеваете на строите ну, как бы построите с ними связь и можете контролировать их баллон. Если видите, что человек уже поплыл как-то бы, на слой снега, дергаете свой рюкзак, ну да, как бы ваш взорвется, но его тоже взорвется. В принципе, да, вы будете все целы. Либо, например, да, как бы вы поехали, вас дуло, вы себя дернули, у них тоже дернулся и тем самым они тоже обезопасились. Но, в принципе, удобно. Система работает на аккумуляторе. Аккумулятор хватает на 30 дней примерно плюс-минус, заряжается он через USB, USB-провод а, в другой лямке. Вот, достаёте, заряжаете и, в принципе, катаетесь. Ну, надо просто следить за аккумулятором, чтобы он не сел, опять-таки, по проверять его работоспособность ну и так далее насколько вам это надо решайте сами но ну, лучше такая система есть в принципе она как бы наверное имеет право на жизнь потому что она имеет некую свою полезность все вот такая новая система Pride. решайте сами надо она вам или нет все я пойду поищу новые другие новинки подписывайтесь на канал чтобы не пропустить ставьте лайки пока